Всем привет! В сегодняшнем видео была очередная попытка вылететь на 4 километра Либо даже в лучшем случае превысить рекорд нашего одного подписчика по имени Николая который сделал рекорд, установил рекорд в 4484 метра ну, Основная задача, чтобы побить данный рекорд естественно нужен попутный ветер и довольно хороший попутный ветер чтобы он был ну, в районе хотя бы 4-5 метров в секунду тогда при определенных расчетах можно прилететь больше четырех с половиной тысячи метров соответственно это будет новый рекорд естественно нужна местность определенная желательно с, возвыш... с... Извините меня, с возвышенности стартовать ну, у меня таких условий нет, единственное, что у меня есть, это довольно хорошее поле, или как в простонародье мы уже назвали его полигон имени Алексея БПЛА, ну, это автор канала одноименного на ютубе, рекомендую, кстати, поищите по поиску. Хороший канал, отличный обзор на видео, ну так вернемся к моей очередной попытке побить рекорд. Данное видео это уже третья и заключительная попытка, потому что у меня всего три аккумулятора. Буквально за несколько минут до этого, где-то минут 40 назад, я, была у меня первая попытка и вторая попытка. Если начать с первой попытки, при, когда я приехал на поле, то есть основная задача у меня была поймать ветер попутный По прогнозу погоды, так сказать, да, метеостанции, служб. В мобильном приложении показывало, что ветер будет идти... Ой, не помню, вот эти юго-запады и всякие востоки. В общем, должен быть прямо и немножко направо ветер. Но если честно, когда я приехал на поле, ветра не было. То есть, по ощущениям, ветра практически вообще не было. Ну, по крайней мере, там, где я стоял, он не ощущался. То есть, даже трава не колышилась. И в этом плане было тяжело понять, в какую сторону лететь. Вчера еще в группе мы с ребятами обсуждали, что нужно будет запустить дрон на первом аккумуляторе, э, включить режим ATT и посмотреть, ну, ручной режим, да, и посмотреть, куда дрон будет ну, наклоняться, да, лететь в какую сторону. Ну, при этом его поднять где-то на метров хотя бы там 30, да, и оставить в воздухе. То есть, улетает вправо, значит, ветер примерно где-то в этом направлении. Ну, то, то есть, искать ветер. Но проблема в том, что у меня дрон не тримирован. То есть я его ручную калибровку ему еще не делал, поэтому он вполне может сам по себе, то есть не настроенный летать в ту или другую сторону. Настраивать тоже времени у меня не было и желания, если честно, поэтому я решил обычным детским способом присмотрелся там травинком, в общем что там воздух подбрасывал, как будто все, купыль там, мелочь там пытался. Примерно нашел маршрут, куда ветер какой-то вроде бы дует, ну и запустил дрон. Итак, э, ну видео я не стану показывать и размещать. Средняя скорость полета составила около 9 метров в секунду, там плюс-минус она колышилась там до 8 падала, рос, росла до девяти с половиной периодически. То есть вроде бы ветер был ну, попутный, ну скорее всего он был либо боковой какой-либо, либо его не было. Потому что 9 метров в секунду это, в принципе, средняя скорость полета в ТИШ при ну, спорт режиме нашего дрона. И, в общем, мне удалось улететь, если брать по последним там стоп-кадру из видео, то я улетел где-то на 3605 метров, ну и там и 80 сантиметров. Но на самом деле при первой попытке у меня были жесткие в конце Лаги, то есть у меня именно пропала связь, то есть дисконект был. Если, когда я восстановил логи, в общем, по логам я смог рассчитать, то есть по координатам GPS, которые там записываются, у меня получился примерно расчет где-то около 3620 показатель метров я улетел. Но на самом деле там был пропуск около 30 секунд времени. Если эти 30 секунд рассчитать на 9 метров в секунду в среднем, то есть улететь вперед, ну и чтобы время еще обратно было вернуться на ту отметку, которая последний лог, то примерно я улетел где-то на 3664 метра. Более подробно об этом могу в другом видео рассказать, как я это посчитал. Неплохой показатель, это уже личный рекорд. Вернулся, все нормально, запустил второй раз, немножко в другую же сторону дрон, ну, чтобы ветер я примерно вы, выловил. Скорость полета такая же оказалась. Около 9 метров в секунду, если честно. Но опять она колышилась от 8 там, до 9,5 доходила, то есть максимально, там, ну, может быть, 9,8 не помню. У, получилось у меня улететь уже по стоп-кадру из видео на 3710 метров практически. Но если быть точно, 3709 и опять 80 сантиметров. Вот так. Там, по, если датчикам, ой, по датчикам, по данным последним GPS я улетел на самом деле на 3721 метр. Вот. Ну и здесь перед вами вы уже смотрите мой полет на третья попытка. Она более удачная. Смотрите, что из этого получилось. Если честно, погодные условия никак не поменялись, направление ветра, в принципе, тоже не поменялось, и скорость ветра тоже не поменялась, то есть максимум там был 1 метр в секунду, но было его тяжело поймать направление. поэтому при третьей попытке также средняя скорость была, ну, вы видите, в принципе, на видео, ну, около, наверное, 9 метров в секунду. Здесь я уже перешел отметку отрицательного значения. По ходу полету, да, периодически появлялись фризы, точнее пропадала фивишка, поэтому я поднялся где-то на 150 метров. В будущем буду, скорее всего, подниматься выше. Ну, рекорд, как вы видите, составил 3795 метров. Этот рекорд, на самом деле, я высчитал, если брать GPS, по GPS-координатам, если по стоп-кадру, ну, там немножко видео уже в пивишку пропадало, потому что, возможно, и данные пропадали. В общем, по стоп-кадру вышло где-то 3782,5 метра. Но будем брать за основу 3795 метров, которые нам дали координаты. лимит дистанции. А теперь самое интересное в данном видео, ну практически самое интересное, то, что случилось на обратной дороге. Естественно, у меня как обычно при повороте назад э -э, постоянно пропадает и сигнал. Лимит там, дистанции. Здесь один раз он пропал, второй раз пропал и теперь вот он пропадает Третий раз батареи. и не просто пропадает а пропадает большое количество времени если честно ну сначала я подумал, ну окей, сейчас сигнал поймается Там пультом немножко поводил влево-право, вверх-вниз, опускал пульт Думал, ну сейчас секунду на секунду в общем, сигнал восстановится проходит там 10 секунд да, там 20 секунд, там 30 секунд проходит, а сигнал не восстанавливается я уже такой, ну, в принципе, волноваться нет смысла, да, этому не первый полет, я понимаю, что дрон летит назад, как бы, он все равно прилетит, то есть нужно его ждать, смысл там, бежать нету, тем более по запасу батареи, тоже довольно большой запас, он еще успеет вернуться, я даже успею еще полетать, Но как бы, все равно неприятно, <неприятно> когда нет сигнала, да, нет картинки, в общем, там проходит уже не минута, там, даже, да, там, в общем, я там слез с горки, что я немножко такой, небольшая, как говорится, горочка была, там, полметра в высоту и снес слез уже там, пока убрал старые аккумуляторы, предыдущие там из кармана, чтобы не мешались. Потому что в общем, сильно не волновался, не переживал, но все равно было неприятно на самом деле. А вот начиная там со второй минуты, когда уже картинки нет, во-первых, я уже начал прислушиваться, да, что дрон с минуты на минуту должен уже где-то быть рядом. Да и вообще уже продумывал, а, а может и с аккумулятором что-то случилось, может он сдох, потому что я, кстати, летел в обратную сторону, то есть третья попытка была на старом аккумуляторе, который у меня самый живой вроде был, но в то же время он старый, вдруг он сдох, просто, да, и дрон упал, может идти его искать надо. <свист> Думал, надо не забыть сохранить видео, соответственно. там три минуты даже даже три с половиной минуты дрон вернулся Псалки, господи ну как вернулся сигнал появился да и там дрон еще лететь и лететь было до меня принципе, я успокоился просто дождался уже дрона ну, в общем низкий заряд рекорд ударение. есть личный 3795 метров меня устраивает на сегодня устраивает Зад уже не устраивает, надо хотя бы до 4 метров долетать, ну а там уже брать 4,5 метров. Но, как в начале видео я говорил, нужны определенные условия, будем их ждать, мониторить, следить за ними. Так что, Николай, рекомендую тебе не расслабляться. В общем, всем спасибо за просмотр. Также напоминаю, для меня очень важно, чтобы вы ставили лайки под данным видео. Обязательно пишите свое мнение о данных моих полетов в комментариях. Лимит дистанции. Может, какие-то у вас есть советы, как мне достичь 4,5 метра? Обязательно пишите. Мне будет очень важно и приятно их прочитать. Также не забывайте под... вообще подписаться на мой YouTube-канал. Там регулярно появляются интересные видео, обзоры. Низкий заряд батареи. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь в наше сообщество ВКонтакте. Там постоянно появляются интересные статьи, ну и также видео. Ну и, естественно, заходите в нашу группу в Телеграме. Мы всех ждем. Наш канал растет, скоро день рождения у канала. Сколько там, по-моему, 4 месяца исполняется, да, если не ошибаюсь февраль, март, апрель май, ну да, 4 месяца будет 1 июня так что заходите у нас уже больше 700 человек, мы продолжаем лимит дистанции в общем еще раз всем спасибо, всем пока